Кто построит лучшую ловушку в Майнкрафте в сегодняшней битве строительной? Можете начинать строить после того, как э, мы запустим салют. Ммм, mm. какой красивый салют Все, теперь вы можете начинать строить ловушки. Даже не знаю, что вы там построите, и, короче, очень интересно. Арконус. Что? Я просто табличку прочитал. <музык> а, ну ладно. Арконус, mm. что ты будешь строить? Mm. Ловушку? Ну, ну это понятно. Тебе. Какую ловушку ты хочешь построить? Ну, потом узнаешь. Ладно, ладно. Это что такое вообще? Я сюда даже не пролезу, наверное. Есть? Вот, видишь. А, надо присесть. И mm -hmm. что это такое? А, попал тебя никто не найдет. И тут, я тебя убью. Ой, ладно, дай ему выйти. Страшная ловушка у пирата пока что самая страшная, наверное. Ух, зайди Ой. обратно. Зачем? Ну, зайди. У меня есть деревянный топорик, если что. -то. Я тебя... Победи. Алло, ты зайдешь? Да, зайду. Что это за ловушка такая? Закрыли, нет, меня закрыли в Теперь я буду mm -hmm. делать подкоп Куда? Поставь на землю Ну смотри, короче, ты говоришь, что, что моя ловушка самая лучшая, я тебя выпускаю Опа, я пират, мы в это беги Я говорю, говоришь, что, что моя ловушка самая лучшая и... Это мой дом теперь Ладно, давай я тебя выпущу, но ты скажешь, что моя ловушка самая крутая Нет, я тебя победил, давай, выпускай о, всё. Всё, спасибо, что выпустил меня. Ну, моя ловушка самая крутая, учите это. Ладно. Ого, тут такую огромную яму выкопал, да, тут. А, я хочу тут сделать небольшой рельеф, я хочу сделать тут а, ловушку. О ловушка будет в яме, то есть в рельефен тут а, просто я делаю природу вокруг ловушки о. и караться это хорошая идея ого я тут вижу огромную пирамиду построили зачем -то. Зачем такая огромная пирамида понадобилась и совсем рядом стоит орбит у которого тоже огромная пирамида это пирамида древнего египта которая была построена древними египтянами да стой ух это тебе подарок от, от этого защищаться Ладно. У Арконуса все непонятнее и непонятней, Потому что то он посадил елку, то он... Посадил.. Мне нужна была елка для хвои, но потом я нашел хвою. А зачем гравий? Я понял, это хоррор-карта, в которой за мной будет он бегать такой с топориком. Ну, но... я не стал бы, что это хоррор. Да, потому что не страшный совсем. Это что, пещера? Да, это пещера. И в этой пещере пока ничего нет. У нас есть супер-супер крутая ловушка пирата. каскас Чё надо закрыли Ох, в подвале все не знаешь кто дал это мне орбит дал чтобы я от тебя отбивался все я, я пирата замочу меня убила это что такое с подвала вытащить меня поже так и будешь сидеть все ну, смотри сейчас подожди что ты все ломаешь эти? Те... <св> ладно Выпустите меня из <мешивания> подвала, пожалуйста. Да ты Ой. дурак, что ты ломаешься? иди отсюда. Ну вот, получается, у нас здесь есть самая крутая ловушка пирата. Что он тут написал? Ухом нельзя. Почему? Ой. <смешивания> <порщатый> Я нечаянно, прости. Так, дальше у нас есть вот такая постройка. Я пока сам не знаю, что это, но это, наверное, тоже какая-то пещера с ловушками. А, да, вот эта пещера. Как прикольно здесь все. Еще у нас здесь есть огромное здание Кримсона. Что это такое? Ну тут кирпичи, наверное, это будет большой домик. Это завод. Интересно, какая будет ловушка в заводе. Вообще. Ну, ладно. Еще у нас здесь есть такая фиолетовая пирамида, мы в нее заходим. Так, здесь я уже вижу ловушку с раздатчиками, да. Поршни. Да, уж, пирамида и уже ловушка. Это, это прям клево. Здесь еще одна пирамида совсем рядом. Ну, вот этот у меня украл. Короче, что у тебя закрытие дверей. А, типа, смотри, делают. я такой захожу, вот такой нажимаю, и, ой, все, я в пирамиде. А здесь у нас горит много огня. А здесь вода лежит. Ну, круто вообще. Как твоя пирамида работает? Сначала мы должны подгореть, а потом прыгнуть в воду, да? Круто. Это такую, Типа, ты да. подгораешь, она начинает кипятиться. А, ну да. Уютненько? Да. Хлеб с ему голова. Пусть помоется. Опа. Арконус у нас строит какой-то лес. Не знаю, зачем он не хочет рассказывать вообще. Военная тайна. Похоже на то, что ты сейчас возьмешь топорик и будешь за нами тут бегать. Ахахаха, я вас всех. <зачка> нет. Ты не про. <зачка> <зачка> а, возможно будут. Здесь у нас пейзажик вот такой. Я не знаю, какие тут будут ловушки, но здесь, короче, пейзажик. Здесь у нас есть еще одна пещера. Вот эта пещера прям жуткая, тут темно. А -а -а, алмазы. Это первые алмазы, которые я нашел в своей жизни. Но у меня нет даже железной кирки, чтобы их добыть. Наверное. Это будет ловушка, я добуду алмаз и меня взорвет. Нет, это неправда. И самая последняя ловушка, которая здесь строится, это вот такой домик, в который можно зайти. Алмазы снизу. Ну да, конечно. Я что ли похож на того, кто не пойдет за алмазами? Ура, алмазы. Ой. За клево. И это, получается, все постройки, которые у нас здесь получается, И мы вернемся через 30 минут. Я добуду Ой. этот алмаз. Ой, скажи, я карту слону. <смех> подожди. Пожалуйста, дай палку, дай палку, дай палку, дай палку, сейчас, подожди, дай палку. Сейчас, подожди, стой, стой, стой, стой, стой, стой. Так, дай, вот дай. обычно палка, сейчас, подожди, <смех> выдам. Палка. Нет, я забрал себе почему-то. <смех> <И смех> Ты <столько>. боишься. А, <смех> держи палку, сейчас, подожди. Палка. Теперь у меня есть палка. Я очень агрессивный. Ой. Арконус, я нечаянный. Прошли 30 минут, и сейчас я хочу смотреть, что вы здесь построили за это время. Так, и первый, кому я пришел, это пират, потому что он пират. Добрый день, уважаемые, что вы хотели? У меня есть палка, смотри, Я в тюрьму хочу, ой. Это не тюрьма. Вот смотри, там я книгу писал, начинал книгу писать. Можешь почитать, попробовать. Сегодня тот день, который... Ой, где я? А, ты скамлен. Не трогай сокровища, иначе бабах. Сломать динамит? Ну, проблем не будет, тогда ничего не Сокровищ-то нету. Там нету сокровищ, но динамит лучше взорвать. Вдруг это... Ой, куда я упал? И что, тут стрела какая-то? Короче, прыгаем мы. Прыгаем. Все. И все, да? И как Убей? выбраться отсюда теперь из этой ловушки? Э, так и сиди. Эх. Теперь пойдем во вторую команду. Давай я с тобой буду. А иначе я тебя сожгу. Ладно, давай пойдем. Тут у нас <связывается> такой вход в пещеру, где есть алмазы. <связывается> алмазы? Мне как? нравится. Я хочу стать богатым. Пойдем-ка <связывается> дальше. Алмазы. Чем тебе эти алмазы? Там в конце может быть больше алмазов. Да. А может я тебя ремнем ударил, и ты улетишь куда надо? Плохая <связывается> идея. Я знаю, куда идти. Ой, не надо сюда идти. Ладно, там лабиринт, короче, без выхода. Давай-ка посмотрим вот так. Вот, смотри, давай вот так сделаем. Все, мы прошли лабиринт. Советую не жать там все кнопки, одна может ТПнуть обратно. Нажимаю, нажимаю, нажимаю, нажимаю, нажимаю. Зачем ты это нажимаешь? Он сказал не нажимать. Ну, если сказал не нажимать, надо нажимать, потому что тогда неинтересно будет. От этого ушка нас заставляют проходить в лабиринт, а потом возвращают обратно. Это самая страшная ушка, которую я видел, даже у пирата нет. нимсона здесь я вижу много чего. Здесь какой-то завод. Так, заходим. Ой. Так, здесь вода. <звы> Ресурсы! Прикольно, так, тортик, я как раз голодный, ой, кремеса, ну, прости, я весь торт ну ладно. Ага, понятно, это заводы, поэтому здесь на надо будет нажимать на много разных кнопок, чтобы открыть ворота, и потом пройти дальше, и там будут ловушки, и потом нас всех Эту пирамиду построил, ой-ой-ой, на меня пират, бежит пират, ты что делаешь? Уф! хотите меня от пирата, пожалуйста. Время вместе, а ну иди сюда. У меня КП мало, и они не восстанавливаются. Мне нужна еда. Обойдешься. В смысле? Что за оск? Куда ушел на дерево? Называется стратегия, чел. Пускай камер. Кто? Смыси. Да почему? Почему? У тебя щит не ломается топориком. Ты, Ты его, ломается. его сломал, я про. Вот эта пирамида эй, здесь прикольная эй, эй, вообще. Бесплатные робоксы там. Нам в Майнкрафте робоксы <связка> вообще не нужны, но ну ладно. Робоксы, робуксы, смотри. Вот... <связь> что это было? Я даже сам не понял, что это было, но это было круто. И как выйти? А я? Дверь открылась в какой-то парку. Берем только священный звук, да? А, у меня есть звук со стоям и а теперь. Вот ты меня а, ты опять моментальный урон взял, да? Да, ты меня хочешь убить. Ладно, все, я пришел сюда. Но Ого, это, это домик в лесу, смотрите. Так, мы тут камера видеонаблюдения, так что если будешь косячить, то тебе конец вот так-то. Камеры не будет, я его тыщу домой. Я на мысли. Куда? Подожди. Мне еще одну муку. Зачем пират тебе камера? Пойдем без пирата, а то он вообще. Да я тут, я тут. Эй, вы что? Здесь у нас дом. Прыгай в дырку, видишь, там написано, умазы тут. А вдруг я умру, а я боюсь. Тогда давай я прыгну, потом ты прыгну. Давай. Хорошо, давай. Ой, я выжил. Я выжил, прыгай. Ой, вы. Ты с камер ходячий как ты разбился, если я выжил? Тут закулисье вот и закулисье. Что теперь? Что Проход какой-то, смотри. Всё еще смотри, хочешь не алмазы? Не прыгай вниз. Прыгай. На, лови землю. Слушай, у меня появилась идея. Алмазы там мои будут? В смысле? Ты где? А почему там так темно? Ой. Беги! Почему бежать надо? какой-то скелет Ой. А почему он здесь сидит? Твое будущее, ну, понимаешь? Я. Смотри, я скелету дал яблоко, чтобы он не грустил А, реально Мне кажется, то, что скелет с этим как-то связан а, да, рядом, см... Ре реально, у скелета был рычаг Видишь, я реально первый тебя найду, Алмаза И как пройти а в один не блок? Не а, не понимаю Я гений просто, молодой Молодой <laughs> гений Подожди, там дальше лава и варьер Ой, а, а что мы по лаве ходим? Же это же вообще решение. нормально? Что тут Всё, ну, так? Конечно. Что за лампочка одна, как русский? Пират, вот смотри, тебе вот сюда вот надо. Там алмазы твои. Вкусно. Ладно, все, пусть там сидит. Пойдем. Ой, тут шахта какая-то, это вообще прикольно. Что? Как он это сделал? Ну, это прикольно. Давай это я себе заберу. А мне. Ты возьми себе булыжник. Он все себе забрал. Ой, где я? Куда меня заперли? Эй, вообще! Он еще не достроен, поэтому ничего. Мы заходим в красивую пещеру и оказываемся в каком-то лабиринте, который еще не достроен. Да? А у тебя шкирка есть, поехал в стены? и А, давай. Бегу отсюда. Все, давай, на свободу. Пеще офигель. Ладно, идем каркон с такой. Крыша, отсюда. от тебя. Нет, это секрет до конца Я, тебе, там будет? я тебе дам буежник, вот Нет Это что за мой булыжник? знаешь, как он стоит вообще? Слушай, ух, я просто хочу, чтобы это все до конца стало секретом Хочу сделать все красиво Ладно, пойдём, пойдём, пожалуйста, пойдём. пожалуйста пойдём. Ну, Будьте так добры О, да а вот это что? смысл, как красиво Апельсины, мухоморы Как он вообще это сделал, не знаю, но ну, ладно Там алмазы, пойдем Ого Что? Как это он сделал? Ай Вась а реально, как он это сделал? Проваливающийся синий. Да, я сам беспокою. А он видел, я запрыгнул сюда. Ты давай отсюда. Ты офигел! Ладно, все, давай. Ай-ай, все, хватит, хватит. Я что-нибудь проваливающееся в полу. Не знаю, давай посмотрим. Пошли. Что? Как он это сделал, я вообще не понимаю. Папа, ему орбита. Так, только ух проходит а а пират не а мы его с ними подождите пиратов пират не нельзя ты должен бы вот а... пират ты должен будто а вот это почитать да пират ты найти записки найти два рычага вот два рычага вот клинок нет а ты один только нашел вот один он а меня отпустить может на заходи ты должен пройти этот лабиринт кто? это я не знаю кто эээ, он Ой! Вещь. Я хочу по этому лабиринту уже очень долго, я не могу выбраться, я хожу кругами, это невозможно. Последняя запись у меня кончилась еда и вода, если вы нашли это, то передайте и что-то там написано Да, На, вот раз. это маленькая подсказка, вот. Думай, подсказка, думай, вообще клёвая. Так, 2 ну, плюс 2 умножить на 2, минус 2 будет 4. Подожди-ка, дай-ка подумать. Пират прыгает. Почему? 2 умножить на 2. 2 4 на 2. Ну 6 прыгай будет. Пирай. 4 будет. Вы выжили? Я же говорю, я... Ну, ну слушай, короче. Короче, Не нам надо, надо вот сюда. Ой. Прыгай. Прыгай, прыгай, нам сюда. Вот, еще раз. Задача почини рельсы, поставь красные факела. Сол. Ну, рельсу надо сюда. Эту надо сюда. Это надо сюда. Это надо сюда. Эту надо сюда. Это надо сюда. Э это надо сюда, вроде бы. О. Так, теперь забираем вагонетку и катаемся. О, как прикольно, Так, ну, там тоже. Куда я приехал? Это пока что конец. И это были все постройки, которые сейчас получаются. Мы вернемся. Ой, где мы? Арконус, где я? Почему ты меня сюда ТП-ш? Ты я его Ой, Я тебя не тпхал. <О>, черепа страшно. Черепа страшно. А Ладно. Пустите, всё. Злой, Ух. Да, я злой, вопросы. Вы знаете, что, что ваше я... время уже к концу подходит? Ой, ты что сделал? У нас есть вот ловушка в пейзаже. Ловушка... Арконуса. Он сам не, даже не говорит, но у него там что-то крутое. Здесь у нас есть пирамида Орбита. Пирамида... Э -э Наконец-то не Орбита. Да. Завод Кримсона. Пещера Бафтера. Это у нас тоже построил пират, но... Ладно, не важно. И здесь у нас еще не все Вот такие у нас ловушки. Так, ну что ж, давайте начинать тогда их проходить готовы Да. Не? первая no ловушка которую мы посмотрим будет орбитом я ему кактус hey. Hey. Uh, дорогой кактус и теперь я его сажу осуждаю купаю в воде кактус он же воду любит я Давай. кушать хочу в этой пустыне уже проголодался ну ладно пойдемте внутрь как выжить здесь mm. у нас уго смотрите какая рамка красивая с ножиком можно я его себе заберу Ты Ты жив? забирай нож тут. забирай нож а, забирай. только не делай резню резня Пойдем. Так, куда же теперь? идти? Тут лабиринт настоящий, вот этого. А, меня выбросили куда-то, у меня полусердце. Я жив. Думай, ладно. Вы... Тут, короче, смотрите, тут очень трудная загадка, тут надо подходить. Что вы выбираете? Что это пример? 2 плюс два равно 5. Я правильно. За что нет я хотел чтобы ты проверил платить да. можно было я взял обернись обернись так, так 2 это... плюс 5 7 умножить на это да правильно будет 16 нет нет неправильно потому что умножение первым получается да, 5 10, умножить на 2 потом 10, еще 10, 2 12, 12 потом будет 13 14 14. 14. А, 14 14 да будет 14 это как тут остается третье последнее туда нет, значит понимаете. туда надо прыгать 9 умножить на 0 будет 1 а вот это да о, сюда это что такое? Игайти безопасно. Так, у нас Тут безопасно. У нас новая задача. Задача подтянуть рельсы и поставить красные факелы. Так, вот смотри, ух, тебе три рельса. Я пока их пойду ставить. А, блин, я уже все расставил. Короче, вы все делаете, а я пока как это работает. Да, готово. Теперь нам надо ехать. Поехали. Уиии! Поехали. Так вот, бери кирку. Тебя надо скрафтить алмазный инструмент и сломать абсидиан. Хитрить нельзя, запомни. А, а я же могу деревянную кирку еще сломать. А, нет, я она не, не могу она Не-не-не-не-не, э -э. вот, вот так вот нельзя. Вот так вот нельзя. Не Ух, смотри, смотри, смотри. Ай, ч? Тут, тут алмаз. Диалмаз. Алмазы. Опа! Не, а ч он не забыл. выпал? Я деревянный кирка. Сверху, а, сверху. Алмазная кирка у меня откуда-то. Тогда надо бывать алмазы деревянной киркой. Тогда появится алмазная кирка. Готово. Теперь поднимаемся наверх. Ой. какие стрелы. Ой, что за Ой, я тебя победил дракон, вот тебе. Так, у вас задача сейчас взять стрелу, кто уже взял стрелу и попасть по мишеням. Сейчас. Давай еще раз. Попал. все пойдемте. ходим проходим, проходим, проходим, проходим, проходим. Опа! Дорога. Куда? Все, мы выбрались. Так, у тебя теркирка есть, да? Пойдем наверх, теперь тебе надо это сломать. Ломаю. Ура, умазывай. Деньги, мои деньги, все, это мне. Да, а, давай, я сейчас добуду деревянной кирпой. Давайте, ломаем, ломаем, ломаем. Опа. Все, забирайте, грабим всю эту гробницу и все. Смотрите, это сделал Кримс. Я что-то заметил, там что-то есть. Дадите. Ходи, нажимай рычаг, и ты сможешь соплавить. Лава. Ой, Кримс, это реально прошу, Я подумал, я сейчас лаву упаду, а тут стекло. Прикольно. Так, где сейчас наш что Тут так Иди прикольно назад. вода выглядит на половину бокса, это сюда, вообще красиво. Простите, Кремиса думала, знаем, Вы Что вентиляции тут? Тут выход, Тови? правый выход, так, а, сюда, там но... здесь сюда. сюда. Ух, давай это. <с Пошли <с уже. <с Пошли. <с Ладно, это успехи. Что это такое? <гас> Вардены! Ой-ой-ой, вот это завод у Кримсона. Всем мы его ловушки теперь точно. Варден, два Вардену, три Варден. У меня же есть волшебная кость, которая всех с одного удара убивает. Я... Она его не с, с одного удара убьет. Ух, ух, давай. У <гас> меня с одного удара. Да, бесконечная Конечно. ловушка с Варден. Все, на нас поймали. Знаете, как меня зовут? Нет. Сказать? Зачем? Меня зовут Александр Сергеевич Пушкин. Я сочиняю стихи. Погодите, тут правила. Первое, включите режим приключений, хорошо. И главное, идти может только ухо. Все остальные должны стоять, да? Ух, можно с тобой. Камера вас снимает. Если вы будете нарушать, то все. Алмазы снизу. А, Я туда толкнули. Пусть сердечко. Дверь откроется, если ты мне дашь роль кубический мастер навсегда. Ну, раз он не хочет ее открывать, тогда мы ее. Все, Дай еще его. хочешь алмазики? Прыгай вниз. А вы знаете, что у меня полусердечко? Кидет какой-то. У него книжка в руке. Первый день я умираю от а жажды, день какой-то я уже на исходе. Как он вообще здесь один день прожил среди печек? Где кнопка? Она где-то. Я нашел, вот ее взяли. Давайте ставьте, Давай, ставьте. ставьте, ставьте, давайте. Сма можно, ух, смотри так... наверх и иди по этим Нет. штукам. О, точно. Помни, что это ловушка. Какая ловушка? Ой. А, это ловушка. Реально? Ну все, тут уже изи. Взрыв. А, тут проход был. А, а вы не заметили. Блин. Опа, это что за машина? О, пойдемте, это лифт. Поехали. Поехали, друзья. А, ааа, -а. Я упал вниз. Здрасте, а я выжил. Уже... Все это было лишь маленькое испытание перед той самой ловушкой, которая будет прямо сейчас. Это. <гас> Нет, это ловушка, <гас> это ловушка <Нет>. легенда. <гас> вот это да! Апельсины, зелень, мухоморы. Да. Это прям клево, даже лодка есть для меня. Тут сломано. так красиво, согласен с тобой, чел. Ой, это не я. <гас> <гас> Ой, Ребят. куда я упал? Это земля, если я на нее наступлю, то. Клево! Как ты это сделал? Я вообще без понятия. Можете тут кирпу взять? Взял. Что доски проваливаются. Дальше смотрите, ух, нажимай кнопку. Что? Этот лиф на коронах боках. Ребят, выйдите сразу, Тут еще одна ловушка, а лифт продолжает ехать дальше. Выходите. выходите. Я вызову. Это типа лифт едет, и а потом падает. Это ж сколько тут командных блоков, чтобы он так ехал Я потом вам все покажу. Тут блок пропадает, когда вы прыгаете. О, Где? Паркур! Датунсу. <связать> uh, Ого, вот это да! Вот это да, все. Это все ты сделал для того, чтобы там лифт спускался. Лифт начинается вот тут: вот. Этот блок детектит, что вы нажали кнопку. он ставит рестон туда, если кнопка нажата. Это тут доля И вот тут вот идет цепочка анимации. А вот эти вот цикличные они детект, как раз таки ловушки, это сделан через эк. Вау. Да? Он реально запарился над командами. Ну, не каждый бы в здравом этом. мне делал бы такую цепочку команд чисто ради одного видео. И то его один раз посмотришь Это только ты не сделаешь. Это не один раз посмотришь. Так, идите сюда, во-первых. Почему ты нас держишь в этой коробке? Да блин, реально. Начинайте проходить. Так, я пошел сразу в шахту, всем пока. Да, я тут. Нет, я первый захожу. Я тоже зашел. Поздравляю! Минус двое. Давайте ищите дальше Видим, тут тени нету, это фантомный блок Спускаюсь, тут так стрёмно Давайте, вниз, вниз, вниз, вам нужно вниз Лава. Он так, у вас нет. один еще? Я попросил же, нет. Ух ты остался единственный Фантомный блок Нет, короче, по сюжету ух должен выжить Меня закопали Хопа, Кримсон, привет Куда мы попали? <гас> Чисто... э, добро пожаловать в старую шахту Всё, Ваша да, задача сломать алмаз Ломаю алмаз. Ломаю алмаз, кирка сломалась Да. А, а почему меня вау кинул? <гас> Поздравляю, ты тот самый рандомный человек, который должен был умереть <гас> Эх. Есть кнопка, которая появилась после того, как вы сломали тот алмазный блок Вам нужно искать Она хорошо а, Ух нашел или нет? Тогда или нет. Ух, ну, давай! Рядом кнопка! Я нашел кнопку, я сделал что-то полезное в этом этой игре, короче. Ну все, прошли карту. Я мог бы сделать более проработанное, но, к сожалению, я потратил больше части. У тебя и так лучше всех. Твоя постройка? Нет, это не моя. Моя Почему? гораздо круче идем. Ты мне сейчас кубического эксперта дашь. Интересно, Отойдёшь. что там Смотри! Отойдите отсюда. Хопа! Это легенда. Вау, вот, смотрите, это бой вот из Майнкрафта по пикселям. Все. Просто это вообще очень... нуж. Кубический эксперт, давай мне прямо сейчас. Я... На Я этом полностью. это. Битва строителей. Это первая битва строителей в Майнкрафте заканчивается. Спасибо за участие. Датунсу, Арконусу, Орбиту. Я Максим. Лоу, И там еще кто-то спрятался. И, И Кримсон. Не, И, И еще пирату, который у нас пропал. Ладно. И всем пока. Это должен быть забыл.